Всем привет, ребят! В этом коротком видео разберем, куда падает биткоин, это конец роста или же просто идет очередная коррекция. Еще это все происходит на фоне фуда с тем, что в Америке запрещает на криптобиржах стейкинг. Да? Также, как по мне, намечаются неплохие торговые идеи по биткоину и эфириуму. И в этом видео это все дело мы с вами разберем. Кому интересно, пересаживаемся. Поехали! Итак, начало вчерашнего падения большинство связывает не с коррекцией, а именно с негативными новостями о том, что сайк-регулятор начинает запрещать стейкинг на криптобирже в США. Да, в особенности сейчас это затронуло биржу Кракен которая согласилась остановить стейкинг на своей криптобирже, чтобы регулировать все вопросы SEC, а также заплатила 30 миллионов долларов принудительно, чтобы разобраться ну, по всем вопросам с этим самым SEC. Конечно же, это волна негатива, и последует ли это на следующей бирже, да, большой вопрос. Но в других странах... Как... Та же Kraken, например, услуги стейкинга, она предоставляет. Как по мне, отмена стейкинга ну, на централизованных биржах. Я не знаю, куда там клонит и идет СЭК. Вообще, можете писать сразу в комментариях, насколько вам вот, нравится то, что делает СЭК, ФРС, регулятор. Хотели бы, чтобы они поскорее уже эти старые маразматики, которые э, препятствуют всем множеством технологиям и суют свой нос, свои законы. Вот кому это все дело надоело, наболело, напишите, пожалуйста, об этом в потому что мне это вот просто уже вот эти СЭК ФРС США, это просто жесть. Не успеваем мы порадоваться пару дней какому росту, они сразу начинают, блин, то Паул выступит, что-то наговорит, кому-то интервью сделает, начинаются вертолеты на рынке то теперь криптобиржа стейкинг отменить, но отменить стейкинг вообще, например, криптовалюте, я это не верю, потому что стейкинг э, обеспечивает множество блокчейном безопасность сети. Для меня это то же самое, что акции, э, когда ты покупаешь акции, тебя выплачивает компания дивиденды. Ну и то стейкинг это еще более значимая история криптоиндустрии, Ну, перейдет в стейкинг тогда из бирж в DeFi. То есть, в принципе, это и правильно. Изначально так должно быть. Через матоконтракты никаким биржам там не пользоваться. Но то, что они хотят глобально это запретить, ну, это нереально. Тогда это просто взять и криптовалюту на помойку выкинуть, запретить сразу все. Ну, да бог с ними обсудили. Немножко food, Как по мне, это все, опять же, таки история с тем, чтобы просто выжать как можно больше денег с бирж. Собственно, для чего этот цех ФРС э, и существует. Кстати, Брайан Армстронг, видите, в твиттере, это основатель Coinbase, тоже американская биржа, написал твит. Мы продолжим бороться за экономическую свободу. Наша миссия Coinbase. В некоторые дни быть самым надежным брендом. Криптография означает защищать своих клиентов от злоупотреблений со стороны правительства. То есть напрямую. SEO Coinbase пишет «Защищать клиентов от стороны правительства». да, То есть не побояться такого твита. Ну, ребят, давайте перейдем на график. Новости пусть и негативные, но все же коррекция напрашивалась. Мы росли без откат на все индикаторы, не перегреты. Хоть в боковике они здесь немножко разгрузились, но все же коррекция напрашивалась. Также, смотрите, индекс &P, он тоже пошел в коррекцию. А корреляция с биткоином очень высокая, потому что если падает индекс S&P, идет коррекция, то соответственно биткоин тоже корректируется. Индекс доллара тоже отскочил вверх, видите, да, и соответственно рынки идут в коррекцию. Поэтому ничего удивительного нету. Единственный вопрос, это закончится коррекцией или же у нас будет слом тренда в рост э локального, да, мы еще о глобальном не говорили. И опять начнется вот это падение и затяжная консолидация. Давайте смотреть. Смотрите, у меня есть торговые идеи по биткоину. Во-первых, я уже чертил, телеграм-канал говорил, что ну, мне не давало спокойствия, что зона 22, вот 22, 22 вот здесь. Видите, что не собрались стопы. Мы даже ниже упали, собрали стопы, но, скорее всего, ниже прошили. Почему? Потому что, опять же, таки пошел фуд и новости, да? Поэтому пролились э, немного сильнее. И смотрите, отсюда уже можно попробовать какой-то лонг по биткоину, кто не заходил. Сейчас мы говорим про трейд. Инвестиционные позиции, часть, которая там у меня была, я ее не трогаю. Те монеты, которые выросли, такие там как Аптас, дали, там удвоили, утроили свои позиции по сравнению с тем, по которым ценам я там заходил, то там, конечно, да, я фиксанул, оставил бесплатные монеты, и у меня немножко появилось больше долларов. И теперь средняя позиция по USDT у меня больше... На добор осталось в случае, если мы погружаемся обратно вниз. Так вот, по биткоину. Смотрите, мы уже сформировали один лой. Потом выбили да, этот лой, сформировали второй. И, в принципе, отсюда уже можно попробовать лангануть и с коротким стопом на 21600. А по 21800 вы уже можете зайти. Возможно такая история? Возможно. Но здесь я не исключаю, и, в принципе, было бы лучше... Подождать формирования, зачастую бывает третий лой, то есть мы идем еще раз выбивать вот этот лой и как раз мы упадем где-то в зону 21.500, 21.400, как раз тест сопротивления 21 21.500 предыдущего сопротивления. Да? То есть это было вообще идеально на 21.600, 500, там, 400 попробовать залететь и тоже там с коротким стопом. Посмотреть, если мы здесь вот так будем отскакивать, просто взять и попробовать лонг и залой поставить стоп. Да? Потому что если мы сейчас берем и ставим стоп 21600, есть большая вероятность, что его выбьет. Вот так на 21400, 21500. Давайте кисть возьмем. Что ж ты цвет такой нам? не Неподходящий. Вот так, да, выбьет и... Отсюда уже там может пойти обратно в рост. Поэтому имейте это в виду. Но как бы там ни было, я считаю, мы подошли к хорошей точке входа. Если брать трейдинговую часть, попробовать немножко поймать отскок, заработать. Да, либо на продолжение тренда выше 25 тысяч. В принципе, я это ожидаю. Но просто у нас может быть болтанка да, с выбиванием вот этих лоев. Потом выход там наверх. Либо все же мы можем ложно дать... Когда мы вот здесь немножко консолидируемся, можем дать ложно вот сюда, где я жду вторую зону 2600-2500. И вот здесь отсюда уже пойти на вот эти 25-28, туда выше. Если этого не происходит, смотрите, даже вот сейчас вот это 2500-2400, если это не удерживает зона, мы, к сожалению... Скорее всего, ломаем вот этот локальный рост, тренд. И мы придем уже в зону вниз, вот сюда, где была поддержка. 18, 18, 200, 17, 800. И вот попадем в вот эту самую, видите, где у меня обведено. Зону консолидации, где мы опять можем мусолиться долго, около полугода. Поэтому такого бы не хотелось. А именно хотелось продолжения роста хотя бы к этой синей линии. Ну, а к зеленой было бы ну, вообще замечательно, то есть понятно да. для себя я жду выбивания сейчас 3 лоя 2500-2600 я буду пробовать лонговать с коротким стопом, если стоп выбивает потом уже буду ждать биткоин где-то вот здесь в районе 2500-2400 отсюда последний раз буду пробовать лон. если он будет неудачный, все это дело я оставляю и буду дожидаться развития, которое будет происходить дальше, и по эфиру смотрите я говорил, очень интересная ситуация, если биткоин опять же таки пойдет выбивать вот этот еще раз лой 21500 21400 то эфириум смотрите он как раз придет в зону 1490 1500 для меня я вижу хороший трейд потому что мы здесь выбили лойт 1540 да а вот здесь вот этот вот этот вот эту всю историю мы можем тоже вынести и это будет хорошей точкой входа да чтобы вот так, если вы видите, опять эфир сюда пошел, выбил и здесь накапливается там, или отскакивает, то есть, конечно же, хороший вариант зацепить и пойти выше. Обратно в зуму 1680. Ну а дальше, если мы рост продолжим, то, конечно же, стоит ждать повторения 2000 долларов как минимум. Если здесь вы видите, что нет закрепа и мы отсюда не отскакиваем, то скорее всего нужно тоже ставить короткий стоп, либо выходить мелкий безубыток, потому что дальше мы можем пойти значительно ниже. Вот такие я вижу две торговые ситуации по биткоину эфириум — эфириуму. Самые более надежные монеты, менее склонные к сильным падениям, да, в особенности это биткоин. Он, конечно, не будет терять так, так проценты, как это делают альткоины. Ну и эфириум, самый тяжелый альткоин, тоже, в принципе, падает меньше, чем остальные. Такие мысли у меня на сегодня, такие две торговые идеи да, по биткоину и эфириуму. Если вам зашло, нравится, поддержите лайком, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, куда вы ждете рынок, закончился ли рост, или вы все же ждете рынок, что пойдет повыше, будет интересно мне почитать. Но не забывайте подписываться на YouTube канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На этом все у меня. Всем желаю удачи, как всегда, всем профита. Всем пока.